Доброго времени суток, уважаемые будущие авторы и исследователи! Если вы просматриваете данное видео, то вы по тем или иным причинам задаетесь вопросами, как же написать научную статью, с чего начать. Заканчивайте с бессмысленным серфингом необходимой вам информации, вы попали в нужное место. Гарантирую, после просмотра данного видеогайда вы словите себя на мысли о том, что все гениальное, просто, я являюсь автором более 60 научных статей, опубликованных в различных научных изданиях. В моей научной копилке имеется опыт по подготовке и написанию различных научно-практических и учебных пособий. Также я являюсь лауреатом и победителем многих научных конкурсов и школ, победами в которых я обязан простым правилам, которыми хочу поделиться с вами. Перейдем к делу. Для того, чтобы... Писать научные статьи необходимо понимать их структуру, так большинство из них состоит из сведений об авторах, аннотации, то есть краткого описания содержимого статьи, введения вступительной части вашей научной работы, в которой вы должны ненавязчиво начать свое повествование, основной части, которая будет содержать именно основную мысль вашей работы. Проблемные зоны исследования, на которые вы желаете обратить внимание читателя. заключительной части, которая содержит выводы, рекомендации, сделанные вами в ходе анализа вашей работы, но и списка использованных источников или литературы. Научность работы. Зачастую молодые ученые слышат, что твоя работа недостаточно научна. Это вовсе не значит, что ей содержание глупое или неинтересное. Это может говорить о том, что ваша работа выглядит как видение одного человека об одной проблеме. Чтобы научная статья обладала научностью, необходимо приводить в ней мнения, цитаты, положения различных авторов по аналогичной проблематике. И уже на основании совокупности их мнений, цитат, положений, формировать свои наиболее стоящие и важные. Так, например, можно указать, что с точки зрения Иванова зеленый цвет самый зеленый, однако Петров в своем труде полагает, что зеленый цвет становится наиболее красивым, когда отображен на красном фоне. Следует согласиться с мнениями указанных авторов лишь отчасти, ввиду того, что на основании проведенного анализа такого-то университета Зеленый цвет наиболее хорош в преломлении розовых оттенков. Однако проведенным нами экспериментом о том-то о том-то зеленый цвет отражается наиболее глубоко на черном фоне. Тема работы. Любая научная статья начинается с выбора темы, которую вы хотите развить. Каждому автору известно, что работать необходимо лишь над такими темами, которые интересны самому создателю статьи. Именно такие работы будет интересно разрабатывать и в дальнейшем читать. Проблема. Многие авторы не понимают, что ключевая особенность интересной научной работы заключается в том, что в ней должен быть проблемный характер. То есть, если вы желаете написать про проблемы развития сельского хозяйства на Северном полюсе, вам необходимо проникнуться именно возможными проблемами в развитии такой деятельности. Вам, к слову, можно подчеркнуть, что низкие температуры, отсутствие развитой логистики, почв для выращивания сельхозкультур являются ими тем, именно теми проблемами, которые лежат в основе исследуемой работы, а итогом, вашего научного труда может стать выработка предложений и выводов, которые могут иметь решающее значение для исследуемой отрасли и ее оптимизации. Методы исследования. В ходе написания своей научной статьи вы можете пользоваться различными методами получения эмпирических данных. Эмпирические данные – это информация, которая подтверждает представление об истинности или ложности какого-либо утверждения. В науке же эмпирические данные требуются для того, чтобы гипотеза получила признание научного сообщества. Общие методы получения эмпирических данных могут быть дедуктивными, как у Шерлока Холмса, от общего к частному, индуктивными, Наоборот, от частного к общему, то есть формулирование логического умозаключения путем обобщения собранных данных. Методом оценки, в том числе результатов достигнутых целей. Методом наблюдения за состоянием работы какого-либо вещества, гипотезы в условиях действующего материального мира. Методом проверки, в том числе проверки фактов. Непосредственно же вы можете применять такие методы, как опрос, в том числе экспертный, когда вы опрашиваете именно специалистов в определенной области, интервьюирование, сравнительный анализ, статистический анализ, контент-анализ, когда вы, например, изучаете какую-либо книгу, текст или интернет-сайт. И чем дальше мы забираемся в научные методы проведения исследований, тем больше эта область кажется для вас запутанной. Я хочу вас переубедить. Дело в том, что на самом деле вы можете даже и не пользоваться большинством методов проведения различных исследований в рамках написания своих работ, выбрав для себя лишь некоторые наиболее удобные для вас самих. Если вы работаете с юриспруденцией или экономикой, то вам могут подойти такие, как статистический анализ, экспертный опрос, интервьюирование, сравнение, контент-анализ. Конкретно о том, что подойдет вам лично в той или иной области, где вы хотите начать писать, вы узнаете лично, путем методов, проб и ошибок. Так начните же уже сейчас, переборите свой страх к написанию своих научных работ. Поверьте в свои силы и начните творить. С вами был Кесарь. Подписывайтесь на мой канал. И если вам понравилась такая тематика, то прошу, оставляйте комментарии о том, какие ролики мне сделать для вас и чем мне вам помочь. Всем здоровья. Пока.